Честный знак – это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Маркировка – это нанесение на товар цифрового кода, доступного для считывания специальным оборудованием. Код гарантирует подлинность и качество товара. Для регистрации в системе понадобится с записанным на него квалифицированным сертификатом электронной подписи. Плагин для работы с электронной подписью в зависимости от формата сертификата и той площадки, куда будем заходить. И программный криптопровайдер, если он необходим. Первый тип сертификатов – это контейнер с сертификатом CryptoPro CSP или VIPNET CSP. Эти контейнеры генерируются с помощью программного криптопровайдера. Второй тип – сертификат с неизвлекаемым ключом электронной подписи. Такие ключи генерируются с помощью криптографического ядра в чипе устройства RUTOKEN из семейства ECP 2.0 без использования дополнительных программ. Определим, какие компоненты нужно будет установить в зависимости от типа вашего сертификата. После выбора типа товара сайт перенаправляет нас в соответствующий товару личный кабинет. Большинство типов товаров объединены. И имеют общую точку входа, единый личный кабинет. В нем есть возможность установить два плагина: криптопроид CP браузер плагин и рутокен плагин. В личных кабинетах по маркировке шуб и лекарств можно установить только криптопроид CP браузер плагин. Если у вас на рутокене содержится контейнер с сертификатом криптопроис CSP или випнет CSP, Заходим на площадку нужной нам группы товаров. Начинается автоматическая проверка наличия необходимых компонентов и подключенного рутогена. У нас установлены еще не все компоненты, поэтому нажимаем на кнопку «Перейти к проверке». Выбираем раздел «Диагностика подключения с CryptoProACP браузер плагин» и нажимаем кнопку «Проверить». У нас не установлен CryptoProACP браузер плагин поэтому нажимаем на ссылку «Загрузки». Если у вас не установлена программа CryptoPro CSP, обязательно установите ее. У нас эта программа установлена, поэтому сразу переходим ко второму пункту, устанавливаем CryptoPro ECP браузер-плагин. Переходим в настройки браузера и включаем появившееся расширение от CryptoPro. Если расширение в этом окне еще не появилось, нужно перезапустить браузер. Возвращаемся на страницу личного кабинета, честный знак, обновляем страницу и входим по сертификату электронной подписи. Настройка завершена. Если на Rootoken ECP 2.0 содержится сертификат с неизвлекаемым ключом, у вас есть два варианта. Так же как и в первом случае, установить CryptoPro ECP браузер-плагин и CryptoPro CSP, только обязательно версия 5.0. Такой способ является единственным для типов маркировок лекарств и шуб. В остальных личных кабинетах есть второй вариант – установка RUTOKEN плагина. Скачать его бесплатно можно с сайта rutoken.ru. При использовании браузера Mozilla Firefox дополнительно включаем расширение адаптер RUTOKEN плагин. В остальных браузерах он установится по умолчанию. Возвращаемся на страницу личного кабинета «Честный знак», обновляем страницу и входим по сертификату электронной подписи. Настройка завершена.